Что выдает русских людей, говорящих на английском языке? Как ребенку, который изучает английский, избавиться от неправильных звуков? Об этом наше видео. Сегодня вы узнаете, как произносить три важные согласные английского языка DTN, чтобы звучать как настоящие англичане. С вами Диана Билан, основатель и преподаватель онлайн-школы английского языка ILS. Я научу вас слышать и понимать англичан. ILS. Your bilingual В английском языке есть сложности с произнесением звуков, но самое главное вам найти те мышцы и то положение языка, губ, зубов, чтобы правильно зафиксировать, как именно нужно произносить определенные звуки по-английски. Хорошая новость произнесения согласных D, T, N заключается в том, что все они имеют одну позицию, которую самое главное надо найти и зафиксировать. Тогда произносимые слова, в составе которых есть эти согласные, приобретут неповторимое английское звучание, которого так не хватает изучающим английский язык. Разберемся сначала, как мы произносим такие же согласные в русском языке. Произнесите следующую фразу Тетя Таня, дай дыню и почувствуйте, где находится кончик языка и как он отталкивается от верхних зубов. Проговорите медленно и зафиксируйте это место. Тетя Таня дай дыню язык за верхними зубами. А теперь, не отрывая язык от зубов, скользите языком выше так, чтобы он касался границы верхних зубов и неба и прилепите к этому месту свой язычок. Теперь улыбнитесь и проговорите т, т, т, т, т, т. Д, Д, Д, Д, Д, Н, Н, Н, Н. Если свистяще-шипящего призвука как у меня не получается, можно после Т добавить немножко Ш, после Д добавить немножко Ж, а Н сделать более твёрдо, чем в русском. Попробуем еще раз. Т, Т, Т. Т т д д д д д н, н, н, н, н. Теперь постараемся произнести нашу русскую фразу только сохраняя английскую позицию и добавим немножко воздуха. Таня, дай диню. Таня, дай У вас должны получаться воздушные толчки. Тьо, таня. И вы сейчас должны быть похожи на иностранцев, говорящих по-русски. Настало время закрепить позицию, которую мы нашли, и медленно проговорить следующие слова вместе со мной. Пот port port dot dot dot name name name take take Take towel towel towel nose nose nose, nose. table table table. Все произносится мягко, но с небольшим воздушным толчком. Попробуйте еще раз. Пот. name. Take. Towel, nose, table. Отлично. Теперь поговорим о настоящей разговорной речи, ведь когда англичане начинают общаться, многие звуки у них немного меняются, поэтому некоторые слова звучат по-другому. В этом уроке я хотела бы рассказать вам, как звук Т будет вести себя в разговорной речи, если рядом окажется звук П, буквы П. Интересно? Смотрим! Если буква T стоит рядом с буквой P, это могут быть даже самые разные слова, одно из которых заканчивается на букву T, а другое начинается на букву P, то в беглой речи англичан предложение Я ненавижу кашу, I hate porridge будет звучать так: I hate porridge. Звук Т не произносится, и мы сразу переходим на звук П. I, I hate porridge. Предложение they hate Paris будет звучать так. They hate Paris. They hate Paris. They hate Paris. They hate Paris. They hate Paris. То же самое просто выкидываем в звук T. It's a great park. В разговорной речи будет звучать It's a, great park. It's a great park. Вот такие особенности произнесения трех согласных D, T, N в английском языке. В следующем видео мы разберем другие интересные моменты английского произношения, чтобы ваш ребенок владел английским безупречно. С вами Диана Билан, основатель и преподаватель онлайн-школы английского языка ILS. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет много интересного и полезного для детей, изучающих английский язык.